Магазина не принесла мне никакого киндера, сюрприза Моя отжала самое дорогое Компьютер, Соньку, телефон, короче, все такое И это все почти за просто так Подумаешь, да, Машка? в игре же левел ап Каждое утро мое пробуждение Иду в школу, будто привидение Утром будет нас как раз она Я говорю спасибо Я люблю тебя, мама что ты просила за то, что вазу твое разбила и компот на ковер пролила, знаешь, мама? Говорю спасибо за то, что мало меня ругала и в компьютер поиграть давала, знаешь, мама? Дорогие друзья, у всех нас есть мамы и мы их очень сильно любим. Иногда мы их не слушаемся. Но не сегодня. Тысячу вопросов и тысяча ответов. И без ответа лишь один. Откуда берутся дети? Тысяча лет назад вообще Была курица раньше или яч фабержи. А мои друзья вообще все бред. Дальше меня на 20 лет, о нет И, и как, как те, кто, кто помнит меня еще маленьким Хвалили на кухне и награждались сладеньким На глаза, глазах подрастают дети Эти уходят, чтобы те рождали эти самые лучшие круговые Музыка звучит бодрее Наша музыка звучит бодрее Знаешь, мама Мы все стареем Но это делает нас бодрее И он будет делать нас бодрее Слышишь, мама? Дорогие друзья Для нас самый дорогой человек Это мама В юниор-лиге плюс В юниор-лиге тоже есть своя мама. Давайте найдем нашей маме папу. Для вас выступала команда КВМ без названия. Спасибо, друзья.